так близко ко мне, воздух здесь слишком зрачен, А год уже запомнился всем своим количеством смертельных исходов. Мои друзья советуют мне, но ты знаешь странно, я не слышу ни слова и вновь стою на этом пороге дальше, и может быть я сделаю шаг, еще один шаг в эту пропасть, и в тот момент, когда тронется поезд, мы впервые встретимся взглядом. А может быть, я буду сидеть здесь вот так, молча глядя, как падают листья, И медленно думать о том. Кто делают те, кто делает, как тот, кто влюблял. Когда-то у нас был метод. Но ты должен помнить, чем все это кончалось. Так что все под контролем, вы можете быть спокойны. Хотя любовь — это странная вещь, и никто не знает, что она скажет. Но мы же взрослые люди, мы редко рискуем бесплатно. Мы в сущности можем Разве что Рассказывать сказки И верить в электричество Забыв, что мы Сами Что-то умели Или разве что Поздно ночью, когда Никто наверняка Не услышит Глядя вслед уходящей Из везде Молиться за то, что делают Те, кто Махиметесь детьми с теми, кто не слушался старших, Они куда душили, И едва ли вернуться обратно, И мы вычеркнем их телефоны, И мы сделаем стены прочнее, И будем молчать, И молчание сыграет с нами в странные игры. Может быть, день будет старким И, может быть, ночь будет странной Но В том смысле, что что-то случилось Хотя все осталось, как прежде И один, если так будет нужно Раз уж эта звезда не гаснет Я забуду все, что я должен И сделаю так, как делают те, кто влюблен